Фрида Калло была самой необыкновенной женщиной своего времени. Она была талантливой и смелой личностью. 8 марта в ресторане «Селект» Фрида Латино Пари, Исключительный вечер с живой музыкой и мастер-класс по латино-танцам. Особые гости Нико Рассон, Борис Коваль и Таня Черга. 8 марта в ресторане «Селект». Подробности по телефону 069-500-900 и на select.md.